23 июля в Центре искусства Минимар Марка Ротко состоялось торжественное завершение 9 симпозиума лаборатории керамики» и открытие одноименной выставки, которая стала кульминацией двухнедельной творческой работы латвийских и иностранных художников. Это первый большой симпозиум за долгое время, так как многие мероприятия такого формата были запрещены из-за COVID-19. Поэтому данный слет мастеров прошел под знаком свободы и дружбы. В принципе, после симпозиума уже кажется, что никакого ковида и не было, но ну, этого всего, локдауна и всего прочего. И, в принципе, во время симпозиума мы тоже его не ощущали. Поэтому здесь, тем более, ну, находясь в крепости, ты живешь в другой, в другой среде. И «Это в принципе образовывается такая экспресс-семья большая очень». Всего в симпозиуме приняло участие 15 керамиков, в числе которых 9 иностранных художников, которые с радостью воспользовались возможностью творить и выражать себя стенах Латвийского центра современной керамики, также расположенного в Латвийской крепости. Все это вылилось в уникальные эксперименты и необычные виды обжига, результат которых теперь можно увидеть в арт-центре имени Марка Ротко. Для некоторых иностранных художников участие в лаборатории керамики ознаменовалось не только первым в жизни посещением Даугупилса, но и Латвии в целом. Поэтому Свои впечатления и полученный опыт был также использован в работах симпозиума. Это очень красивое место. И я искренне рад побывать в Латвии, в Даугупилсе. Я сам из Китая, и там у нас другая культура, многое совсем иначе. Я родом из маленького города, но даже он очень перенаселен. Здесь же я вижу прекрасную природу, нет толпы людей, почти каждый день светит солнце. В свою очередь симпозиум – это место, где встречаешь новых людей и учишься новому, как люди смотрят на вещи и как работают с глиной и другими материалами. Мы много общались, занимались обзорами, это было прекрасное время, да и сама крепость стала настоящим вдохновением. Большая часть работ, созданных в рамках симпозиума, по завершению выставки дополнит коллекцию керамики Центра Ротка, обогащая крупнейшее в Латвии собрание керамических работ и продолжая укреплять символический статус Даугупилса как столицы керамического искусства Латвии. Осмотреть произведения лаборатории керамики можно будет до 22 августа этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.